Эй, hey, усап! Я снова перед камерой, вы на канале Учманы, и сегодня мы поговорим на достаточно интересную тему. Если кто помнит, несколько роликов назад я снимал видео о том, что мы набрали огромное количество клипов под наш звук в ТикТоке. И я рассказал так очень скомкано всю историю, как мы это все сделали, но вопрос о том, сколько мы с этого заработали, что это принесло, это все пошло в плюс или в минус, остался открытым. И сегодня я раскрою, так скажем, все карты, Расскажу историю от начала и до конца и отвечу на главный вопрос, прибыльно ли это или нет. Ну что ж, поехали. Чтобы вы смогли полностью погрузиться в мою историю, послушать ее рассказ от начала и до конца. Я поделил видео на подчасти. Если же у вас нет времени вы хотите узнать ответ на какой-то конкретный вопрос, внизу в описании есть тайм-коды. На моем канале я вижу появляется много новых зрителей, поэтому я поясню как бы всю миссию, так скажем, этого канала. Я работаю со СМИ, работаю со многими блогерами и как бы постоянно варюсь в этой теме. И стараюсь все методы, которые работают в СМИ, которые работают в каких-то конкретных ситуациях, применить на себе, протестировать и, соответственно, рассказать вам. Вам. Я решил протестировать кейс на себе О том, как можно быстро набрать популярность в ТикТок Попробовать набрать огромное количество прослушиваний И, соответственно, с этого заработать Какая же была методика? Об этой стратегии я прочитал на зарубежных ресурсах И сразу же решил опробовать ее на себе Из чего она строится? Есть кайповая тема Например, это в нашем случае «Игра в кальмара», фильм, который популярный, который только начинает форситься, а ты уже знаешь, что он будет просто хитом, все будут его форсить, снимать под него тиктоки, делать косплей и так далее. Ты записываешь какой-то хайповый материал в честь этого фильма, в нашем случае этот трек, начинаешь снимать под него огромное количество видео с одного аккаунта, с двух, с трех и так далее. Доходя до того, что ты загружаешь там в день по 50-60 по видео под свой же трек, и это начинает ранжироваться, ТикТок начинает это показывать в рекомендациях. Таким образом, алгоритмы ТикТока понимают, что этот трек, конкретно да, твой, сейчас популярен. И начинает создавать из него небольшой, так скажем, тренд. То есть он попадает больше в рекомендации Он больше ранжируется И срабатывает такой накопительный эффект О котором я говорил чуть-чуть ранее То есть этот трек, допустим, привязан к тематике фильма Фильм начинает просто бешено хайповать Сначала, допустим, на Западе, потом и в СНГ Люди начинают гуглить, снимать тик-токи, Снимать свое мнение о фильме, косплее и так далее И, соответственно, прикрепляют твой трек Потому что он первый, потому что больше такого нет Прикрепляют его к своим работам И абсолютно несложно догадаться что каждый новый, так скажем, видео будет форсить самой себя, соответственно, принося прослушивания, дополнительные клипы и так далее. Эта стратегия полностью сработала на нас. Второй раз я ее не тестировал, потому что пока еще не было подходящего момента, но теперь я готов рассказать о всех шагах от начала и до конца. Так, вышло, что я посмотрел сериал Игра в кармары еще очень рано, когда он только-только начинал набирать обороты, и учитывая всю ту информацию, которую я сказал ранее, которую я изучил и которую прочитал, я решил загуглить, если такой трек на тему игра в кальмара. Может быть, кто-то уже применил эту стратегию, но оказалось, что никто этого еще не сделал. Потому что фильм только-только начинал набирать обороты, и еще никто, ну, грубо говоря, до этого не додумался. Ну что ж, я понял то, что сейчас нужно действовать, и действовать нужно быстро, потому что таких людей, которые также решат на этом хайпануть, будет немало. Поэтому мы очень-очень быстро создали бит. Я уже рассказывал, как мы записывали этот трек, но повторюсь. Создание трека вместе с записью и сведением у нас за него около 2-3 часов. Это, в принципе, очень было быстро и просто. Но стоял вопрос, что нам нужно выложить трек на площадке, сделать это очень быстро. А все остальные дистрибьюторы, агрегаторы, через которые мы выкладывали свои треки, делали это очень и очень долго. От 1 до 14 дней. Конечно, были варианты ускоренной загрузки, но но они все же занимали 2-3-4 дня, могли загружаться не так быстро, с какими-то просадками по времени и это очень сильно ударило по нашей идее. И в этот день мы нашли решение, выгрузили через бесплатный даже агрегатор Fresh Tunes, который загрузил нам трек буквально там за сутки. И тут случилось самое интересное, в первый день я стал заливать какое-то огромное количество тиктоков, потом на это дело забил и решил посмотреть что будет. И видимо в тот момент когда люди стали тоже там за заканчивать просмотры игру в кальмары и искать это все в тиктоке, им стал попадаться наш трек. Сначала под него стали записывать дети, потом взрослые, потом какие-то тиктокеры, потом тиктокеры миллионик. и наш звук набирал просто по тысячи клипов в день, иногда по две тысячи. Мы все ждали, когда становится рост, и в то время мы заметили, что еще несколько звуков с таким же названием, то есть тоже попытались оторвать этот кусочек хайпа, но наш звук был впереди, сейчас он, к сожалению, находится на втором месте, но это не столь важно наш звук набирал клипы с огромной скоростью этому еще способствовали блогеры с аудиторией от 200 тысяч до миллиона подписчиков их видео буквально просто сразу попадали в рекомендации все еще начинали там снимать под наш трек и так далее так далее так далее мы набрали за все это время где-то за полторы может быть 2 32 тысячи звуков это было просто каким-то колоссальным результатом потому что раньше к таким цифрам мы не подходили близко и теперь настал кульминационный момент поговорить о деньгах поговорить о цифрах, сколько мы с этого заработали или не заработали, ну и все сопутствующие моменты. Когда мы увидели такие цифры, мы сразу стали считать, сколько же мы с этого заработаем. Заработаем мы там 500 тысяч рублей, 200, 100 или может быть миллион. Мысли были разные, но, к сожалению, все оказалось гораздо хуже, чем мы ожидали. Во-первых, у меня есть две теории. Мы выложили это через дистрибьютора FreshTunes. Только в тот момент, когда мы загрузили через этого агрегатора, когда наш звук стал набирать уже большое количество клипов, мы стали замечать огромное количество негативных отзывов об этой платформе. Платформа как бы искусственно занижает показатели и там вместо там 200 твоих заработанных долларов показывает тебе 90. Но опять же скажу, это всего лишь комментарий. Это ни в коем случае не обвинение платформы Fresh Tunes. Это тем комментарий, которые мы увидели, которыми я делюсь сейчас. И тут мы столкнулись с интересными решениями платформы Tunes. Она не может показывать себе статистику прямо сейчас, мгновенно, то да, как другие агрегаторы. Она показывает тебе статистику текущего месяца через два прошедших. То есть, например, ты выгрузил трек в октябре, а посмотреть статистику за октябрь ты можешь только в конце декабря. И Это очень неудобно, это очень странно, не знаю, для чего это нужно. Но, в общем, такие условия, и пришлось с ними смириться. Итак, мы ждали, ждали и еще раз ждали, и решили все-таки посмотреть через три месяца, сколько же мы заработали за текущие там... Полтора месяца, который наш трек висел просто в топах ТикТока. Сейчас мы входим в личный кабинет. И здесь вот, конечно же, не вся статистика. И, к сожалению, мы можем посмотреть только первые текущие полтора месяца на данный момент. Потому что больше статистика не дает. К тому же отчет о во FreshTunes платный. Его нельзя просто зайти и посмотреть. Нужно купить, смотреть. А если у тебя еще и не полная статистика, то это вообще максимально печально. Так, за текущие полтора месяца, которые мы выложили трек и он был в топах, мы заработали только с прослушивания ТикТока чуть более чем 100 долларов. Много это или мало я не знаю. Мы, в принципе, не зарабатывали никогда особо с музыки, именно с прослушивания. Также там есть небольшие, так скажем, начисления, в принципе, с прослушивания ВКонтакте, потому что он начал там активно форситься со Spotify, с Apple. Music. ну и грубо говоря вместе с этими всеми отчислениями за первые полтора месяца мы заработали около 150 долларов цель конечно же была не в заработке но тем не менее было интересно проверить сколько можно зарабатывать таким способом возможно платформа действительно показывает статистику неправильно как-то ее урезает показывая вот так вот ее непонятно как и нужно ждать там несколько месяцев а возможно такие цифры они как бы стандартные и ничего в этом удивительного нет но что есть то есть там через наверное не несколько месяцев, может быть там полгода, я еще раз сниму такое видео уже с отдельным личным кабинетом без предыстории и без остальных моментов. Идок данного эксперимента такой, что, ну как бы, хорошо, что мы заработали 150, грубо говоря, долларов с нулем полностью вложений. Конечно, мы вложили сюда свое время, которое не купишь деньгами, это нужно понимать, но в то же время, то есть, 150 долларов пассивного дохода, это тоже достаточно неплохо. Главное, что моя стратегия сработала и я хочу опробовать ее еще раз Вы, в принципе, услышали все пошагово Если вам это интересно, вы можете попробовать И поделиться результатом в комментариях Ну что ж, я думаю, это видео было вам, как минимум, интересным, как максимум полезным Вы извлекли отсюда какой-то, может быть, урок или какую-то пользу На экране вы видите телеграм-канал, вконтакте Где вы тоже можете поприсутствовать, пообщаться или задать вопрос в комментариях А пока всем Учмане, увидимся в новых видео и пока